Для безопасности включение высокого напряжения производят с помощью электромагнитного реле. При включении тока в цепи низкого напряжения электромагнит притягивает якорь. Якорь замыкает контакты цепи высокого напряжения.